Ну что, поехали скорее ко мне, где будем только ты, я, мой папа, моя мама и их кошки, бабушка, брат может заскочит, дедушку должны выписать из больницы, тетя Марина зайдет на ужин.